Недавно такой челлендж видела. Один из блогеров сказал, что кнопка «Подписаться» должна быть серой, а не красной. Итак, если она у вас серая, мы начинаем. С вами Алена из English Show. <звы> Хочется напомнить, что English Show все еще раздает бесплатные уроки английского языка. Че? Друзья, до 31 августа по промокоду END OF SUMMER вы можете получить до 6 бесплатных уроков английского языка. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылке в описании на наш сайт English Show. Там вы увидите кнопку «Акция». Вводите этот промокод, и будет вам счастье. Условное предложение в английском языке состоят из двух частей. Первая часть – «if clause» – это условие. И вторая часть – «result» – результат. Всего существует пять типов условных предложений в английском языке. Первая из них – zero conditionals. Обе части состоят из present simple. Например, если вы лайкаете наше видео, мы счастливы. If you like our videos, we happy. Both of these are present simple. <laughs> Например, you, can't win, you can't win that award if you don't get up for work. Ты не сможешь выиграть эту награду, если не станешь на работу. Kind of obvious не стал на работу, не получил награду Или в продолжении рабочей темы еще один пример Ну конечно, если ты не проснулся, никакой работы И в своей песне Шоумендус поет Все не имеет никакого смысла, если у меня нет тебя Если бы я выучил английский язык, то я... Наверняка, у вас есть много предположений, что бы вы делали, если бы вы выучили английский язык. Пожалуйста, напишите нам в комментариях, что бы вы сделали, если бы вы выучили английский язык. Следующий тип условных предложений – это first conditionals. Мы используем его тогда, когда хотим сказать о очень реальных предположениях, настоящем или будущем. Например, if you watch this video till the end, it will be easy to pass the test. Если ты досмотришь это видео до конца, тебе будет очень легко пройти тест. Кстати, ссылка на этот тест в описании. Структура предложения это present simple for if class and future simple for result. И пример из Панч Если ты пройдешь этот тест, то ты будешь в команде Крэсти. Я не знаю. Команду нашего ресторана? И еще один пример из панч Боба. You won't mind if I said this here, will you? You won't mind if I said this here, will you? Ты не будешь против, если я поставлю это здесь, правда? Или вот, например, в популярной песне Billy Eilish Bad Guy, она поет. But she won't sing this song if she reads all the lyrics. Но она не будет петь эту песню, если она прочитает все слова. Second conditions, conditions используется тогда, когда мы хотим сказать что-то о маловероятных, каких-то невозможных событиях настоящего и будущего. Например, If all our subscribers watched all our videos, we would make them every day. Если бы все наши подписчики смотрели все наши видео, мы бы делали их каждый день. Структура этого предложения состоит из past simple for if clause и would, could, might и глагол без to, infinitive for result. Или например could Ты бы мог это выиграть, если бы старался, посильнее, если бы старался побольше. Но он не старался, поэтому ничего не выиграл. Результат невозможен. Есть еще песня Джон Осборн, наверняка вы ее знаете, очень известная. One of us. Она поет: What would you ask if you had just one Что бы ты спросил, если бы у тебя был всего один вопрос? What would you ask if you had just one Кстати, именно в этом типе условных предложений мы используем конструкцию If I were you, чтобы дать совет. If I were you. А что мы там говорим? If I were you, I would use this promo code End of Summer. Следующий вид условных предложений third conditionals используется тогда, когда мы хотим выразить сожаление о чем-то, когда мы говорим о ситуациях, которые не произошли. Например, If we had made this video earlier, you would have learned this subject. Если бы мы записали это видео раньше, вы бы уже выучили эту тему. Но мы не записали и вы не выучили, к сожалению. Структура этого предложения if plus past perfect for if clause и модальный глагол would, could, might plus have, плюс глагол в третьей форме. Например, в песне Глории Гейнер поет I should have made you leave your key if I had known for just one second you'll be back to bother me Я должна была заставить тебя оставить твои ключи, если бы я только знала всего лишь на одну секундочку, что ты вернешься обратно, будешь раздражать меня. Ну, так-то да. <связывая> ну и последний тип условных приложений – это микс Conditionals. Мы можем смешивать, миксовать второй и третий тип условных приложений, если результат его имеет значение на настоящее, имеет какой-то результат на настоящее. Например, Ничего из этого бы не произошло, если бы я только покормил ту улитку. Или If you water, Если бы вам нужна была вода, вам бы стоило попросить. Итак, это было пять типов условных предложений. В описании вы найдете ссылку на тест Также вы найдете ссылку на нашу акцию End of Summer У вас осталось всего несколько дней, торопитесь! А еще в описании вы найдете ссылку на картинки для рабочего стола с темой данного выпуска Их мы публикуем в нашем телеграм-канале, поэтому подключайтесь и скачивайте Увидимся с вами в следующий раз, подписывайтесь на наш канал See you soon! You won't mind if I said this here, will you?